Приветствую вас Рыбкин! Давайте сегодня посмотрим основные события которые вас ожидают в феврале по асферам жизни Начало февраля будет достаточно удачным где секстиль от Венеры к узлам может говорить о том что какие-то поездки и встречи пройдут для вас замечательно А вот уже с 4 по 6 будет формироваться напряженный аспект полнолуния во Льве и... Дополнительно здесь еще будет квадрат от Венеры к Марсу, причем Венера будет в вашем первом доме, поэтому эти несколько дней они могут быть достаточно конфликтные по отношению к противоположному полу, а также может быть конфликт с кем-то из вашей семьи, постарайтесь в этот период не общаться или хотя бы не вызывать на себя огонь. 7-8 создадутся очень благоприятные условия для знакомств, для коротких поездок, для путешествий, поскольку Венера будет формировать благоприятный аспект к Урану в вашем третьем доме коротких поездок, путешествий, знакомств, и это все еще может быть и по переписке. 10-11 соединение будет формироваться Солнце, извините, не Солнце, а Плутона с Меркурием. И эта ситуация, она придаст вам удачу во взаимоотношениях со своим дружеским коллективом. Может быть, вы захотите вместе что-то организовать, куда-то поехать, организовать какой-то отдых, какое-то очень важное мероприятие, и оно будет достаточно удачным. И 11-го также еще и Меркурий перейдет в Водолей И проявится оригинальное смышление в вашем дружеском окружении. Хотя там уже из 11-го перейдет 12-й. Ну, думаю, что-то, наверное, в какой-то скрытой части вашей жизни станет живее, станет активнее. Может быть, кто-то из вас займется самообразованием, больше будет уделять внимание обучению. 14-16 будет очень благоприятный период, когда вы будете настроены на романтику. Также это благоприятный период для каких-то важных торжественных событий в вашей жизни, для брака, для зачатия. Ну и для творческих личностей вообще будьте очень романтичны, и многим из вас можно будет рассчитывать на какие-то очень важные подарки судьбы в это время. Кто-то даже может быть встретить человека, влюбиться, причем такой, знаете, очень глубокой, одухотворенной любовью. 15-17 также еще ожидается соединение Солнца с Сатурном, что может придать... Ощущение некоторого внутреннего ограничения, чем-то будете задумываться, но самодисциплина вам будет в помощь. Также с 17 по 18 одновременно Меркурий будет формировать благоприятный аспект Юпитеру. Юпитер будет находиться в вашем втором доме денег. Здесь для вас будут открываться благоприятные возможности для рабочей сферы для тех, кто хочет поменять работу или уже на существующем месте у вас там благоприятные условия даже может быть несколько вариантов для заработка и также это период для приятных покупок для приятных встреч для приятных поездок деньги могут быть также как-то связаны с дорогами и я думаю, что особенно всего того, что касается финансов, вам этот период принесет радость и удовлетворения. Также с 18 числа Солнце переходит в ваш знак Рыб. И это говорит о том, что многие из вас уже немножечко начнут как-то чувствовать некоторые спад энергии, падок сил, хочется отдохнуть, не хочется заниматься никакой серьезной деятельностью, восстановиться перед следующим стартом. Также 18-19 Венера будет находиться. В секстиле к Плутону абсолютно будет точный аспект. И это аспект считается очень чувственным, связан с насыщенной эмоциональной жизнью, с насыщенными эмоциональными, эмоциональными переживаниями, аспект такой, знаете, глубокой любви, глубоких чувств. А также он еще может принести и финансовый успех. 20 числа произойдет новолуние. В вашем же знаке. Видите, у вас такой прям будет рыбный месяц. И там Новолуние обещают быть достаточно спокойным. Связано с созерцательностью, с медитацией. Да ничего такого быть не должно. Расшатывающего. Также в этот день Венера перейдет в Овен. А вот это уже важное событие. Для вас Овен, напоминаю, связан со сферой финансов. И можно сказать, что начиная с этого дня... Вы в добыче этих финансов можете проявлять такие чувства, как страсть, эмоциональность, напор, и будете стараться прикладывать ну, максимум, может быть, знаете, такой какой-то своей харизматичной энергии для того, чтобы заработать. Вот у вас проснется некий такой азарт, спортивный прямой интерес к этому. 20-21 также еще параллельно будет формироваться аспект которым связан с напряжением ума, вас он может быть не особо коснуться, разве что он не совсем благоприятен для поездок. Еще он может говорить, что в каких-то поездках, коротких командировках у вас могут быть некие сложности, когда будет что-то очень сложно порешать, какие-то непредвиденные, неожиданные события неприятного характера. Но вас могут вылечить, выручить люди, которые считают вас своей семьей, либо которых вы считаете членами своей семьи. Это очень близкие люди, могут вам помочь выпутаться из самой сложной ситуации, может быть, дать подсказку, может быть, даже подсказать еще и делом. Ну и конец месяца, 28 число, заканчивается очень благоприятным аспектом. Он еще не точный, ну почти точный, я думаю, первого числа он будет уже точным. Это соединение в вашем втором доме Венеры, Юпитера, да еще и здесь рядышком Херон. Но Херон он вообще все распыляется, размножает, и это шикарный аспект для того, чтобы... Почувствовать себя самым счастливым человеком на земле. Я думаю, этот аспект будет связан с получением какой-то крупной суммы денег, выигрыш. Это может быть очень интересная, интересная это очень дорогая покупка, качественное капиталовложение во что-то. В общем, я думаю, что вы в этот период будете чувствовать себя очень счастливым человеком. Так, для тех, кого интересует эзотерическая часть, хочу задать вопрос, что же будет, ну, каким главным событием будет для рыб в феврале. То есть, чего или кого оно коснется? Ну, это друг близкий человек который рядом с вами он вам помогает он возможно является вашим поклонником ну и также есть указание что этот человек хочет рядом с вами или будет хотеть пустить, пустить рядом с вами корни так что знакомиться в этом месяце для вас очень является хорошим знаком но ну, а для тех кто уже в паре то ну или для уже имеющихся любых партнерских отношений, будь то бизнес или что-то другое, то ожидайте, что возле вас тот человек, на которого можно положиться. Ну, Благодарю вас за ваши лайки, подписки, комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.